Марина Данилюка или Данилук. Вопрос про животных и выполнение практик. Вы уже рассказывали много раз. Большая просьба, расскажите еще раз, хорошо? Если собака будет в другой комнате за закрытыми дверями, то можно ли слушать шумы и читать коды? Можно не с закрытыми, пусть будет рядом. Не будет ли как-то негативно на щенка воздействовать? Нет, не будет. Как поступать с животными во время заседания РТЭ? Пусть сидят. Также не обязательно. Обязательно будем на обряде 13 ноября. Как правильно поступить с собакой? Достаточно ли будет, если он будет за закрытой дверью? К сожалению, на вот этом обряде не нужно, чтобы собаки находились рядом, но и не нужно их вообще выгонять куда-то, в чулан садить. Если он может полежать, а судя по нему, он может полежать в любом другом месте, поэтому ему поставите тарелочку где-то, и ваша такая прекрасная красивая просто потрясающей красоты собачка отдохнет в другом месте я люблю животных мне нравятся животные я люблю людей мне нравятся люди но жить с животными я не могу почему к сожалению мне мешает аллергия и это единственное, на что вот у меня есть аллергия это пух котов и пух собак не знаю ничего сделать с этим не могу хотя больше ни на 100 аллергии нет может это в детстве себе что-то придумал -то.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 могла бы легнуть сильно но обычно этого не происходит они такие теплые